Так, ну что, рассказывай. Так, первое, что меня волнует, это ревность. Ревность. Кто кого ревнует? Муж меня. Угу. Сильно ревнует? Нет, не сильно, но я это вижу. Ага. Основательно или безосновательно? Безосновательно. Хорошо, что еще? Ну, смотри, ты говорила, я помню, что ходила в какие-то школы или школу. Да, зачем? Чтобы. Да, я была в школе Гивина. И что? Я посмотрела ролик с пробужденными, поехала на ретрит. Так. Прошла ретрит. Потом там у них еще сразу двухнедельное обучение. Я была тоже там вот потом с ними занималась а потом я поняла что они так очень много времени во первых это занимает во вторых это все так очень слишком серьезно что серьезно -то? серьезный подход выход из колеса жизни а хорошо а ты что? И они к этому очень серьезно подходят. Правда? Что зря ты смеешься. Это серьезная тема. Им жить надоело. Ну да, они мучаются, понимаешь? Они они умрут, в следующий раз они родятся, опять будут мучиться и страдать. А тут цак-цак. Работа с эго. Работа в команде, так. работа на школу бесплатно. Школа зарабатывает деньги, школа растет, больше людей об этом узнают и все выходят в идеале из колеса жизни. Так. Хорошо. А ты то что туда поехал? Тебе жить надоело или что? Я поехала туда. Сейчас расскажу. Я четыре года в Германии. Так. И я приехала сюда, я вышла замуж за немца, приехала сюда и пошла сразу через пару месяцев учиться э, на э, строительный чертеж. Uh -huh. Это довольно-таки серьезная профессия э, с очень низким знанием языка. Uh -huh. И три года, пока я колбасила, я сразу училась, работала, и эта среда... Очень было большое напряжение, а отдыхать я не успевала, у меня не было времени, потому что надо было mm -hmm. все время учить. И у меня пошло, это как, я сгорела совсем. Mm -hmm. Стресс, то да, понятно. Не, да, не было сил совсем, mm -hmm. вообще mm -hmm. ничего не хотелось. И в mm -hmm. один прекрасный день я лежу, и я понимаю, что если бы сейчас я умерла, это было бы так круто. Офигеть, да, хорошо. Я поняла, что надо что-то делать, потому что ну, я не могу себя... Я обычно из таких состояний себя сама вытаскивала. Uh -huh. То спорт, то обязательно с кем-то надо было разойтись, меня сразу перло. Uh -huh. А тут все хорошо, э -э то есть подкопника, -под поджопника никто не дает, uh -huh, чтобы uh -huh. дальше двигаться. Как бы все хорошо, все нормально, все спокойно, а желания жить дальше нет. Отлично. Вот. Да, я нашла школу, поехала на ретрит. Uh -huh. Там, конечно, такие были опыты. Я первый раз... Проч... А, сначала я на онлайн-курсах прочувствовала такую сильную энергию, которая идет. У меня такого не было никогда. Uh -huh. Ты сидишься в медитации, тебя аж прет. И вот у меня куча всего подлетала, Стало легче ходить. Я прям как, как летала. Ну, uh -huh. и я поехала на ретрит. Ну вот, прошла это все. Потом туда занырнула в выход и все движение поняла что что-то вроде все и прикольно mm -hmm. вот но что-то не то что не то я даже не не ковырялась но что... это не важно ну ты же свой да. получила результат да конечно да то есть жить захотелось правильно да прекрасно итак тебе захотелось жить ты живешь и школа ушла все нормально ну вот а сейчас ты чего я хочу дальше двигаться во-первых двигаться дальше интересно mm -hmm. что где потому что вот я в медитациях когда сижу меня куда-то выносят я не знаю что это что мне с этим делать mm -hmm. и все так очень интересно а куда тебя да выносят вот. извини а, я не знаю вот ну, ладно. Пару раз что я... с тобой происходит вот так если по подробнее ну, э, я вот, ну, ощущаю, иногда энергии прям вот, не вижу, а вот ощущаю, да. как вертушки, прям вертушки какие-то крутятся угу. и проходят сквозь меня. А я вроде есть, но меня нету, потому что не сквозь проходят. Да. Потом, ну, как волны. Тудым-сюдым. Угу. Потом разные цвета. Но это ощущения. Да. Это не картинки, это угу. ощущения. Угу. То синий, то зеленый, то красный, то желтый вот это меняется потом иногда меня куда-то выносит как будто вот я вот чувствую какую-то природу uh -huh. э, но это все листья они какие-то полупрозрачные uh -huh. прекрасно пару, пару раз да, какие-то прикосновения ко мне были каких-то людей вижу я не могу разобрать что они говорят ну что то вот такое uh -huh. Uh -huh. отлично так. И вот ты уже хотела э, ложиться, да, чтобы проводить сеанс. Да, чтобы что? Вертушки, люди, чтобы что? Что ты хочешь-то? Я хочу еще... Вот у меня еще такие вот бывают чувства, что сверху как бы я свободная, а внутри я чувствую как вот какой-то такой клубок, как скопление. Вот на ощущение оно не как муравьи, а как какие-то корни, и такое оно тяжелое. Угу. Внутри есть, это где? Оно, ну, если я где-то здесь, то оно где-то тут. Угу. Не могу ну, объяснить. То есть какую-то. Меня... Извини, ощущаешь какую-то тяжесть дискомфорта, правильно я понимаю? Да. Угу. И еще плюс у меня с курением проблемы. А что за проблемы? Я уже вроде перестала курить. Ага. А потом опять начала курить и курю. А чувствую, тело не хочет курить. Так, хорошо. Прекрасно. Так, дискомфорт, курение, ревность. Что с тобой делать? Ложить меня, ложить. Подожди. А скажи мне, пожалуйста, вот что. А, вот ты говорила, что пошла там куда-то учиться, я имею в виду архитектурно или что там. Да, угу. да, ты отучилась. Ты работаешь? Да тебе нравится то, чем ты занимаешься? Да оно тебя не изматывать, не истощайте Тебе прям нравится. Ну, прям так, чтоб совсем я раньше вот шила женскую одежду, угу. и вот там меня перло так, что мне не надо было ни медитаций, ага. никаких вообще ничего. А почему ты не устроилась куда-нибудь э, в ателье, например? А потому что меня перестала это э, так переть. Угу. Вообще прошло. Так. И я начала что-то искать и решила, что мне надо выйти замуж. И переехать в другую страну, может, чтобы опять так меня встригла. Я на реально Хорошо. Ну смотри, первая ошибка в том, что мы ставим в зависимость свое внутреннее состояние от внешних обстоятельств. Если мы так делаем, мы никогда из этой зависимости не выйдем. То есть на самом деле все наоборот совершенно. В начале состояния, из состояния надо научиться действовать. Тогда все будет хорошо. Понятно? Поэтому я вот сколько раз обращал внимание, да, куда бы человек не уехал, даже в совершенно новую реальность для себя. Другая страна, другой язык. Все, вообще все другое. Никто его там не знает. А реальность создается та же самая. Он вокруг себя создает вот то же, откуда он убежал, только еще хуже. Бывает. Это самое первое. Второе, то что ты говоришь, от чего тебя там прет, да, от замужества или от пошива женской одежды или еще чего-то, да. А... Поверь мне, что у тебя есть и другие способы проявления, вообще другие. То есть это не архитектор, не дизайнер. Ни портной, не жена, а нечто большее. И это больше у тебя, насколько я вижу, прямо на поверхности. Другой вопрос а – найти этому применение. Понятно? Угу. Вот. Пока я, честно говоря, сам не знаю, но думаю, это проявится. И вот этот, я считаю, вопрос для сеанса самый главный но думать об этом во время сеанса не следует а mm -hmm. понимание может догнать после, поэтому во время сеанса превратись в того кто позволяет происходить тому, что происходит вот этого деятеля сейчас я, сейчас у меня сейчас ко мне со мной нет вот этого вот это вот как можно меньше часто для этого требуется навык чтобы не сравнивать ни с чем не копаться выключить э, логику выключить рациональное и просто быть и вот когда ты есть просто да то и начинает разворачиваться раскрываться то что ты есть на самом деле вот в чем понятно mm -hmm. хорошо так что то еще Ну вот это что есть у меня такие состояния бывают что mm -hmm. я начинаю все вокруг ощущать так и ничего не имеет никакого веса да то есть стул стол мой кот я мы одинаковы по ощущениям mm -hmm. То есть ничего не привелирует. И я да. и вот так интересно, я поняла, что личность вообще смысла не имеет. ну она имеет... Нет. Подожди, чуть-чуть не так. Uh -huh. а... Ты же вот сидишь напротив меня. С... Ну, с одной стороны, ничто не имеет смысла, с другой стороны, все имеет смысл. Тут откуда смотреть. Согласна. Угу. Понимаешь. Ну вот. Поэтому да, есть возможности или способы восприятия, где твоя позиция абсолютно верная, что так оно и есть. С другой стороны, ты все-таки возвращаешься в личностное, да, живешь, угу. выполняешь определенные функции, и здесь она нужна эта личность. Дело не в том где замерзнуть, где застыть, в каком способе восприятия. А дело в том, чтобы воспринимать то, что тебе дано, то, что ты можешь, то есть разные способы восприятия применять, да, воспринимать разные уровни сознания. А разные уровни сознания имеют свою функциональность и эту функциональность как трофеи можно применять, привнося что-то в эту реальность, да, и раскрывая больше, ярче. То есть это называется вообще-то эволюция. Вот у меня, я так поняла, с этим проблема. Потому что я иногда хожу в одно состояние. И, например, когда надо собраться назад, я вот в этом состоянии и такая «ла-ла-ла» забылась вообще ничего не важно угу. а потом опять раз собралась и я вот не понимала как с этим да как, как с этим работать или возможно это чтобы она сразу было и так и так или сначала так потом так или это включать переключать вот переключать сейчас, скорее переключать угу. Ну, что тоже непонятно, я за этим наблюдаю. Вот я куча ошибок на работе сделала, потому да. что у меня так раз, и я выпала в состоянии. Да-да-да-да-да. Вот. Потом собралась, и... А, еще сегодня такой момент прикольный был. Я была сегодня мазание маслом булочки. Если она там смотрела, мне так смешно. Да-да-да. Я была и мазанье... Короче, я становлюсь глаголом, это меня веселит. Хорошо. А куриня не помогает тебе. Нет, но ну вот я когда не курила, я лучше думала, кстати. Я вот сейчас вижу... Что, тебе от курения сносит, что ли? А что ты куришь? В Германии. Что ты там куришь? И сигары с фильтром угу. сигареты я вот перестала курить потому что сигареты совсем зависимость страшная, да а сигары тут много и не выкуришь не я понял иногда и ну иногда нормально и то пару затяжек а иногда нет иногда вообще не хочу курить угу. Но все равно возвращаюсь почему-то хорошо <звы> а и еще когда меня я не знаю, это в школе говорили, вы в потоке. Вот когда я в потоке, у меня иногда такой бывает поток, что только когда я начинаю есть, я могу его как-то сбить. И вот я после школы буквально там за, за пару месяцев поправилась килограмма на 4, потому что невозможно, ты постоянно в таком состоянии, глаза вот такие вот здоровые, тебя шатают. Еще когда что-то делаешь нормально, выходишь с работы, ты не понимаешь, вроде я поправилась, а меня несет, но тело не чувствует тяжести. Надо какую-то что-то съесть, чтобы что-то вот такое, тоже что-то странное. Хорошо. А, а если оно на работе сильно накрывает? Не знаю, что на работе. Что-нибудь придумай гениальное, на работе тебя повысят. Окей. На работе можно климат создавать рабочий. Энергетику, да? Это влияет на производительность труда, например. Да, это я делаю. Во. Да, у меня уже все хихикают на работе. Во, да, да. <с, С одной стороны, конечно, можно осознавать, и так оно и есть, бессмысленность происходящего. У Кастанеда есть очень хорошее на эту тему размышление. Как сказал Дон Хуан, что чем отличается воин от простого человека? Простой человек вовлечен в серьезность происходящего. По уши, полностью. А это называется неограниченная глупость. То есть обычный человек участвует да, в этом серьезно, погруженный полностью. И значит его глупость не неограничена. В отличие от обычного человека, воин осознает глупость, которую он занимается. Поэтому его глупость ограничена. Понимаешь, она тебя не увлекает, не съедает, не напрягает. Да? Uh -huh. Ну вот. А может, еще и приносить удовольствие. Ты же проявляешься? Угу. Uh -huh. uh -huh. Тебе понятно вообще, что я говорю? Да, конечно. Хорошо. Но вот эти вопросы, однако, у нас для сеанса, а не какая неревность. Uh -huh. А скажи, когда ты смеешься, у тебя это хорошо получается? Где вот эта тяжесть дискомфорта? Ее нет. Ну а что тогда про нее заговорила? А потому что я иногда, ну вот когда я не знаю, мое это или не мое, потому что я как бы за этим наблюдаю, а оно там что то муш пуш муж муш муж муж муж муж муж-муж-муж-муж-муж-муж-муж-муж-муж-муж-муж-муж-муж-муж-муж-муж-муж. И чего? Я так и делаю. И чего? Зубаюсь и... и вроде и затихает, конечно. <lucky> а потом опять что-то, мышь, мышь, мышь, мышь, мышь, мышь, что-то там такое. Ага, uh ага. -huh, uh -huh. Я опять так внимание обращаю. <э�> <étaient> <bundling> <frameworks> Хорошо. Ну что, теперь можно начинать, я думаю. Что происходит сейчас? Я вроде и чувствую свое тело, и не чувствую. Оставь тело в покое. Оно само знает, что делать. Оно обладает собственной мудростью. Кто ты сейчас? Я что. Можешь ли ты в этом ничто растворить? Обнулить весь Негативный энергетический потенциал, связанный с ревностью мужа Елены. Да. Пусть это произойдет до последней капли. Пусть этот потенциал станет тем, чем он является на самом деле, иллюзией. И пусть в этом ничто станет ничем. Тяга Елены, курение. Что происходит сейчас? Тело реагирует. А кто ты? Я свет. Хе. А что делать с колесом воплощений, инкарнаций? Ничего. А каков наилучший способ проявления Елены в этой жизни? Свет. Возьмите электриков. Надо нести свет. На что он его не несет, что ли? Что-то другое несет? Несет. <сп exports> <с lumbering> что сейчас происходит? Я все болтаю с ним в солнце. Угу. А кто ты? Я какой-то озорник. <sm Incorporated> Есть ли еще какие-то вопросы? Есть вопрос, что такое Высшее Я, возможно Вы ли напрямую взаимодействовать с Высшим Я? А кто спрашивает? Ум. Хорошо. И непроявленный учитель. Если такое вообще, и бывает ли такое? Ага. Расширяйся до сияния света. До целостности. Выйди из всех иллюзий личности. И что там с высшим учителем? Непонятно. Ты кто сейчас? Здесь вроде ничего нет. А высший учитель как же? Высшая пустота. Я не знаю. Хорошо. Как-то с этим колесом сансары было проще. А, вместе с учителем. А, ну да, да. Проявленный учитель есть? Нет. <свят> Колеса не видно. <свят> ну да. <свят> Может, я не туда смотрю? А куда смотреть-то? <свят> Никуда, ничего же Нет. <свят> себе придумать и ну loops... да, и выходить, да. было чем заняться? Во. Я подозревала, что нету никакого высшего звучания. А где ты про него узнала? Подружка рассказала. Подружка рассказала? Да. А у нее еще есть одна знакомая. Это знакомая, да, связываясь с проводником. Во, отлично. А проводник это высшая я. Отлично. А где она? So С кем она, она связывается? Высшая я. Блин. Я у нее не была. <соскoshi> <соскoshi> ну, сейчас позови, скажи, Высшая я, ты там... где? Она... <соскoshi> <соскoshi> сейчас зову. <вот>. Зови, зови. Приш пришла. Нет, ей мне кажется, со мной Я долго не зла, выше я и оно построилось и выше. ушла. Кому-то другого. Да. Теперь без я и без пару. Как-то стрём надо скут. Не проявленного удивления. Что делать вы? Да. Что ж они там в школе делают? Посмотри. Долбят эго. А кто они-то? В школе Гивина. А ты кто? Я. Да. Я ничего. А Я кто ничего. тогда они? Они играются. Ну, хорошо. А инопланетяне есть? Позови кого-нибудь Проверь. <сöring> <сöring> Нет, они тоже в, в пустоте. Угу. Пустота. Где любовь? Пустота есть любовь. Стань не тем, кто задает вопросы, кто хочет узнать. Стань самим знанием. Стань ответом. Важный момент, в моменте все открывается Стань этим. Сейчас. Тотальным сейчас. Пустота развивается везде. Я в один момент и в теле и пустота. Да. Пошла любовь к телу. Прекрасно. Это мой сосуд. Осознавая эту любовь всего ко всему. Освобождающую. Исцеляющую. Как просто. Это чувство было в детстве. Да, какое-то время мы еще переживаем безраздельность. Еще непонятно, кто кого должен учить. Взрослые детей? Или наоборот? Как ты говорила, незримый учитель, не Непроявленный, не да. Это я. Да. Что такое интересное? Я называла любовный покой. Разливается дальше. Тело находится во мне. Тело это скафандр? Ты ответ. Не вопрос. Я живой интерес. Ну как сейчас? Хорошо. Похоже на ощущение, когда ты маленький, и когда тебя мама качает. Одна рука. Оранжевые кляксы. Что еще за кляксы? Оранжевая клякса. она угу. Что там проявилось? Посмотри. Яичники. А на уровне ощущений? Тянет. Направь туда внимание любви. Все, что тянет, может привлекать внимание, это только то, в чем не хватает любви, качества, этой энергии. Направь в эту часть тебя из того, чем ты являешься на самом деле, всю силу нежности, тепла, света. И преврати весь этот привлекающий внимание потенциал в ничто. В ощущение наслаждения, удовольствия. Что сейчас в области яичников? Ничего. ней не идет mm -mm. а как же любовь без удовольствия расширяйся и осознавай счастье удовольствие тотальности в каждом своем проявлении во всем без исключения превращайся в эту тотальность удовольствие счастье любви без границ без ограничений где сейчас нет удовольствия кто-то сейчас удовольствие а где его нет куда оно не идет. На везде. На везде. Да. Везде. Посмотри, что это все игры разума, и наполни и их удовольствием. Ум просто подыскивает себе развлечения делать, когда нечего, скучно, блин, удовольствия нету, надо чем-то развлечься, поболеть там покурить. Ну да, тема ж нужна какая-то, без темы, без дела болтаться. Понятно сейчас. Так что там в яичниках сейчас? Ничего. А удовольствие? Все как везде. Все хорошо. Прекрасно. И еще лучше, чем хорошо. Он говорит хорош валяться по делать. Ничего нет. Да, да, да. Это так много. Все есть и ничего нет. Хорошо. Так оно очень так гармонично вместе. как с этим жить а еще же помнишь еще надо с колеса сансары выйти еще ну вот я надо в него зайти ну да себе остановку где-то выйти потом опять зайти это же целая работа а где ты сейчас? Я меня половина там, половина тут. Да, половина ничто. Ага. Чувствую одновременно. Во. И ничто, и я здесь. И оно так может быть. Я думала раньше, что или так возможно, или так. Угу. Да, оно возможно сразу. Это ничто, это чувство. Оно же постоянно в нас есть. Просто его не поним... но я его раньше не понимала. Осознавая, как в этом ничто, можно растворить все, что угодно. Только стоит из него посмотреть на что-то. Будь то ревность, болезнь. Так работает Хаопонапона. Посмотри на своего мужа. Видишь ли ты его отдельно от себя? Я это он и он это он. Раствори весь негативный энергетический потенциал этого комплекса неполноценности себя в его проявлении. Растворить комплекс неполноценности себя. Да. Он же это отражает. Да. Преврати все это в ничто, в то, чем оно является на самом деле. Все посветлело. Нет, я просто свет. Свет, блин. Да, есть один свет. И это кто? Это все. А разве сложно осознавать целостность себя? вообще просто ну алкоголь не нравится без не нравятся. да и ладно есть много других способов проявления например любить себя мужа да. детей жизнь Судьбе это всем еще какие-то вопросы есть интересно Пока нет. Могут быть. Придумай. Вопросов нет. Я раньше тоже подозревала, что нет вопросов. Как ты себя чувствуешь сейчас? Хорошо. А что там с яичниками? Это все глупости. А в ощущениях? Ничего нет. Все хорошо. Хорошо. <свист> Что с этим делать, да? Я целую. Угу. Пустота и я. Так все гармонично. Смешивается в одну. Уходит отрицание себя в какой-нибудь ситуации. Хм. Я сам себе хозяин и являю дурака. Все наполняется любовью. Да, жизнь это любовь. Хочется сказать, чего еще изволите? <смех> <смех> не знаю. Да вообще ничего нет. А как же эти всякие астралы тудым сюдым? Вот они и есть тудым сюды Они проявлены учителя. Как же так? тебе от них надо не ну, это не мне подружский запрос был так это мы сами себе придумываем миры всякие эти коне называются лабиринт сами придумали Потом хотим из него сами выйти. Зашли, сами сами uh -huh. Да, потом, потом просим помощи, находим помощь, конечно же, потому что все появляется сразу. Uh -huh. Из него выходим, заходим в другой лабиринт. Uh -huh. Ищем мы же не проявлены учителей, потому что проявлены помочь не могу. Нет, ну не может же быть все так просто. Да уж. Я ну классно, ничего нет и все ей. А кто это придумал все? А ты кто? Кто принимал в этом участие? Тот, кто придумал, правильно или нет? Я же просто гений. Ну как-то а медитация нужна для того чтобы если если ты соединен от ума uh -huh. если спокойно существует рядом и тебя не беспокоят то смысл тогда в медитации нет Да получается тотальное принятие всего ты на и пустота и ты есть Прикольно. Да получается, что я везде во всем. Ну да. Да получается, что я сейчас сама с собой разговариваю. Ну типа того. Я это я. Я это муж, я это дочь, я это Павел Леонидов, я это кот, я себе сама мявою. Ну ты уже была глаголом, была же ты уже, в чем разница? Да. Тем, кто что то мажет на хлеб, ты же была этим. Да. <смех> мазаним масло да. на булочку. Да, да, да. да. Важно. Да, <смех> мазаним масло, прекрасно у тебя все. <смех> Нет, ну но сейчас так вообще получается, как вот, ощущение, как пластилиновое все. <смех> Просто сейчас в моменте ощутила сразу, что я все. Потому что так, так у меня постепенно было. Там я постепенно перетекала из одного в другое. А сейчас такое так чик, как куполом закрыла. Что я все это, все пластилиновый мультик. 125 ступеней эволюции это что тогда? Посмотри, ты же ответ. Это 125 ступеней эволюции. Какая глупость, кто-то у кого-то сосет энергию. Как можно энергию сосать, если она везде. Получается, ты сам себе сосешь. Что ты ха страдаешь. <связь> а потом к бабкам всем ходит, там яйца, воск сливают, потому что сосанит. <связь> сами себе блин. Ага. блин класс как смешно <смех> есть, было так смешно все капец да об этом состоянии конечно тяжело рассказывать Но невозможно все очень смешно. Да, я строитель реальности. Надо теперь куда-то ехать, чтобы что-то найти. на mm -mm. насчет. Что? Это единение. Mm -hmm. Единение, отдача. Это просто с... слова. Ну, а как еще человек может выразить? Или проявлением mm -hmm. или словами? Да, просто слова. Все слова просто. Много слов очень. Угу. Все очень просто. А зачем тогда эти школы? Я не понимаю. Стань ответом. Это не имеет никакого значения. Все. Вопросов больше нет. <связать> не, не, полежи, не, не, не, не спеши никуда не суетись. Как ты? Угу. Я нормально. <связать> Я и там, и тут. Ну, угу. да, да, да. То есть тут, но пустота и сейчас все все вместе. Абсолютно. И вопросов нет. Мужа не напугай. И не, не, я с ним осторожно Да, хорошо. да. Я ему сказала, что я научу странцу буду его расслаблять. хорошо. Приятно было с тобой поработать, очень. Молодец. Насмеялись, конечно. молодец если что я на связи внимательно за собой смотри что-то будет происходить не стесняйся пиши будем созваниваться мало ли там угу. хорошо а еще мы будем сеанс проводить? Ну, подожди. Тут уж как... Ну, как тебе объяснить? Ну, есть еще пару моментов. Есть еще. Можно еще один провести тебе такой познавательный, вот про уровни? Угу. Еще один можно было бы, наверное, сделать. Вот. Нам еще надо с тобой провести одну беседу, очень важную, которую бы mm -hmm. тебе неплохо было бы записать на видео. Но это уже не сегодня, а день какой-нибудь выберем, вернее вечер. Mm -hmm. Я тебе там определенные вещи, ну, чтобы ты их структурировала, да, что к чему. Mm -hmm. вот. а Потом, может быть, еще сеанс проведем. Ну, посмотрим. По самочувствию. Ну ладно, до свидания. Молодец, прям вообще рад за тебя. Спасибо. До свидания. До свидания. Благодарю за просмотр. Ставьте лайк под этим видео. Оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал Чистое сознание.